Всем привет дорогие друзья, у нас новый Airdrop от кошелька Browse, дают 500 монет, приблизительно 12,5$, долларов. для того чтобы их получить необходимо выполнить следующее задание, все ссылки в описании, регистрируем аккаунт на бирже MEX, создаем аккаунт кошелька Browse, стартуем бота, подписываемся на 2 телеграмм, Twitter, плюс ретвит закрепа, я добавил свой комментарий, теги трех друзей и комментарий не теги из поста. Все это вверху и внизу в комментарии указал. Вот это задание не обязательное Жмем кнопку регистрацию. Проходим капчу. Указываем ссылку на ретвит. Вводим адрес почты от биржи Мекс Указываем адрес кошелька Browse. Его берем в разделе Wallet. Вот он он. И на этом все. Ваша реферальная ссылка, можете приглашать друзей. Кнопку баланс, монета на счету. Дальше нажимаем вивдраф и выводим токены. Вывод обещают в течение 72 часов. Я думаю, что биржа MEX в этом аирдропе неспроста. Наверное будет листинг. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления при выходе моих новых видео. Всем пока.